Друзья, здравствуйте. Среди моих подписчиков есть еще те, кто не знаком со мной, не знает, кто я, поэтому исправляюсь. Меня зовут Алексей Фролов, я родился в Магадане. Мой папа Лев Анакинич Фролов, это прекрасный боксер, мастер спорта Советского Союза, мой первый тренер. Вот также мой тренер, мы работали не в паре, это Евгений Дмитриевич Жильцов. Вот, все живы, здоровы, к счастью, да. В ну, четыре года, точнее, не папа, а даже бабушка, дедушка дали мне на бальные танцы. Ну, через две недели был я оттуда удален. К девочкам красивым приставал, как и все боксеры. Вот. Потом занимался бассейном, точнее, это папа меня с первого по третий класс силой, воли имеет в виду, конечно, заставил плавать в бассейне. Поэтому осанка такая хорошая и красивая. Вот футбол, хоккей был, лыжные гонки, где-то еще два года после третьего класса я болтался, но, ну, естественно, 12 19 годам попал все-таки в сильные руки папы, вот. Просто школа бокса, опять-таки, была рядом с домом. А. Ну, Магданская школа бокса сама по себе известна на весь мир, все ее знают, Такие именно, как Высоцкий, Лебзяк, Удовик рыбаков известны на весь мир. Вот. Кто я? Ну, к сожалению, побоксировать по взрослым, по мужикам мне много не удалось, но все равно стал мастером спорта в 92 году, стал будущим финалистом, и победителем, скажем так, второе место занял на чемпионате Сибири и Дальнего Востока. Это 92-й год. Вот, там, у меня двукратный, там, победили чемпионата. Турниры Попенченко, международного турнира, неоднократные встречи. Россия, Америка, там Магадан, по с Аляской выигрывал. Вот. Но, к сожалению, уже развалился Советский Союз, школа бокса. Поэтому тяжело стало из Магадана летать, ездить, сборы, соревнования. Поэтому уже с 93 -го года начал тренировать. Ну, что я могу еще добавить, как тренер я. Работу с 1993-1994 года тренирую, есть мастера спорта, порядка 10 мастеров спорта, как в Магадане, так и здесь уже в Москве. Тренировал у Бориса Николаевича Логутина в крыле Советов. Даже боясь у меня, первым тренером являюсь чемпионом Украины Николая Романова, тоже мастер спорта Украины, участник чемпионата мира. Тренер пятикратной чемпионки России, финалистки мира, призерки мира, Долгатовый Садат, тренер АИБА 3 звезды. Ну, проводил также мастер классы для иностранных тренеров, спортсменов там, из Греции, Австралии, Италии, Франции, Украины, Турции, Голландии, Германии, даже США. Вот были такие моменты. В принципе, и все. Ну, провел более сколько там? 100 боев, 110, 115 где-то. Под 100 боев где-то выиграл. Тяжело было считать уж. Так что до встречи. Приходите, тренируемся. Чем могу, всегда был рад быть полезным. Всего доброго. Кстати, друзья, у меня есть страница в Инстаграме. Ссылка есть под видео внизу. Подписывайтесь. Что-то интересное для вас. Наверняка найдется, подчеркнете. Или бы наоборот вопрос зададите, который тоже постараемся разобрать. Еще раз всего доброго. Боксом заниматься никогда не поздно. Всем бокса. Всего доброго.